Всем привет, дорогие друзья и удивительные наши зрители. Меня зовут Тайная НЛО. Вы все, наверное, знаете уже. По многим причинам я показываю необычные явления, но сегодня я вам расскажу еще необычные сюжеты. Конечно, вы будете наблюдать за НЛО вместе со мной, но то, что вы видите, это только 2%, что можно узнать. Оказывается, много чего странного происходит на Земле, и это уже не скрыть. Много людей считают уже людей не людьми. Помимо того, что мы с вами видим и общаемся, это не значит, что вы общаетесь с людьми. Они могут скрываться среди людей, как и среди животных. Да-да, это необычная, но очень странная история. Я вам сейчас расскажу. Не переключайте, но дослушайте до конца. Не так давно, в 2018 году, в Америке, один житель нашел собаку и его себе оставил. Не зная никаких действий про этого пса, он с ним общался, гулял и даже иногда ездил к Но то, что скрывало внутри этого пса, было самое страшное. Однажды, дорогие друзья, у него случилась необычная, но странная и очень опасная история. Вот посмотрите этот видеосюжет, а я вам все расскажу, что было дальше. женился на одной прекрасной девушке. У него родилась дочь. Что самое странное, эта собака всегда разговаривала с дочкой. Но очень подозрительно. А дочка всегда с этой собакой гуляла. На протяжении несколько лет он заметил, что собака не стареет. И даже не давала повода, что оно становится старой. И ему это показалось очень странным. Он сводил собаку к ветеринару. Ветеринар посмотрел и ничего такого не сказал. Но он решил отдать на рентген. Пес как будто понимал, и он не хотел. Они усыпили его. И когда они отдали его на МРТ, а именно то, что они увидели, их повергло в ужас, что это не пес. Что внутри пса было, никто поверить не мог. Кости расположены были совсем по-другому, не как у пса. И все действие, которое там было, органы и остальные моменты, они были другие. Врач решил его открыть, то есть разрезать. Хозяин был не против. Он оставил пса. Через несколько дней умирает ветеринар. На камере, которая была включена в тот день, когда он решил сделать первый разрез, это было ужас. Что это было, дорогие друзья? Это было просто ужас. Он увидел необычный орган, который не похож был совсем ни на какой. Он до него дотронулся, и этот пес просто-напросто ожил. Он перегрыз горло ветеринару, утащил это тело в лес еще и там его оставил. Его три дня искали. Только по камерам увидели, что этот необычный пес убил человека. Потом проходит еще несколько дней, и этот прибегает хозяина. Хозяин настороженно смотрит на этого пса. А этот пес все ластится, лает и обнимается. Муж сказал своей жене: уезжайте. Этот пес так просто-напросто не отпускал их. Он перекрыл вход в дверь и напал на жену. Этот необычный пришелец, который скрывался в обличии человека, убил всю семью. Доказательств того нету. Считают полицейские, что это необычное пыталась внедриться к людям через друга но у них не получилось и оно всех поубивало но почему так это все произошло смотри там тропа какая-то идет вон вверх видишь скальные такие подозрительно Полицейские не поверили своим глазам, когда вы посмотрели камеру, когда ветеринара убила эта собака. Через несколько дней соседка решила пойти в гости к ним и увидела множество засохшей старой крови. Трупов так и не нашли. Исходя всей ситуации, даже собаки не могли взять этот след. Он уходил в какую-то глубь леса и там терялся. Никакие. Трупы больше они не находили. Но такой же случай повторился через несколько лет. Но только уже в другой стране, в Мексике. Такой, такой же пес, такая же необычная история и такая же потеря семьи. Оказывается, множество тайн, которые мы не знаем, а то, что внедряются к доверие к людям, это необычные пришельцы, которые сейчас маскируются под разными и необычными видами. Мы с вами видим только ту картину, которую привыкли видеть. Мы, если увидим пришельца настоящего, понятно, что произойдет дальше. И то, что будет происходить на протяжении нескольких лет, мы только будем осознавать, что рядом с нами находится враг. А не друг. Я никого не хочу напугать, дорогие зрители. Я просто вам показывают то, что случилось на протяжении несколько лет назад. Надумайте о том, что может это случиться и с вами. Но это момент истины зависит от вас.